Всем привет! Появилась очень интересная информация по поводу выезда мужчин из Украины во время действия военного положения. Как мужчине выехать из Украины за 13 тысяч гривен легально? Разберем все в этом видео. Сразу приношу извинения, за формат видео он будет разговорный, но информация интересная, так что подписывайтесь на канал и давайте к делу! Итак, на сайте Верховной Рады Украины появился проект закону про внесение изменений до закону Украины про порядок виїзду из Украины и в'їзду в Украину громадян Украины. до порядку выезда громадян за кордон в особый период на условиях гарантированной финансовой поддержки Збройних сил Украины. Значит, тут нужно уже переходить к самому проекту и конкретно читать сам проект. Значит, тут есть такой вот интересный абзац. В умовах военного стану для выездов из Украины громадяни Украины, які входять до категорії, яким законодательными законодавчими або іншими нормативними актами Встановлено заборону на выезд из Украины на час дії военного стану, мають додатково надати решение органу державної влади про офіційне відрядження за кордон, в том числе для перевезення гуманітарних вантажів, або документы, що засвідчують факт навчання чи вступу на навчання у зарубіжному навчальному закладі, або письмовое погодження на виїзд за кордон від територіального центру комплектування та соціальної підтримки. А тут увага або документы, які підтверджують наявність рахунку в одному з державних банків України з гарантійним внеском у розмірі не менше п'яти прожиткових мінімумів для процедатних осіб, які встановлені на час виїзду. Кошти, з якого громадяни не можуть використовувати за межами України. То есть тут говорится о том, что вот если мужчина имеет счет в банке это гарантированный счет, на котором у него есть 5 прожиточных минимум. Прожиточных минимум примерно 2600 гривен, но ну там с копейками. В общем, в сумме это составляет 13 тысяч гривен. Он может выехать. Но дальше. Что дальше нужно делать? Передачу відповідному банку нотариально засвеченные заявы про добровольный обов'язок поповнювати рахунок із гарантійним внеском коштами в сумі, яка дорівнює мінімуму Розміру податков с минимальной заработной платы на час перерахунку на каждый месяц, або частину місяця перебування за кордоном під час дії в Україні воєнного стану та дозвіл відраховувати з рахунку з гарантійним внеском, передбачену в цьому абзаці мінімальну суму на спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку збройних сил України після завершення кожного місяця протягом якого громадян перебував за межами Украины під час дії военного стану або, если гражданин неповедомим банк про повернення в Україну, то есть ежемесячно э, мужчина, который выехал должен будет переводить минимальную сумму налогов на э, обеспечение ЗС, э, ВСУ военных сил Украины Минимальная сумма налога. Смотрите, у нас есть минимальная заработная плата. С 1 октября она будет, по-моему, 1700, 1700 1600 1700 гривен. Значит, из нее мы платим ЕСВ 22%, 18% это НДФЛ и 1,5% военный сбор. Ну, грубо говоря, это там 2700 гривен. Нужно будет ежемесячно мужчине, который уехал за границу, если он уехал работать, платить в Украине и эти деньги будут идти на содержание ВСУ, ну то есть обеспечение и, в принципе, как бы в экономику Украины. Ну, смотрите, как по мне, это реально, ну хоть что-то сделали толковые в этом плане за последнее время. Да, возможно кто-то скажет, как это можно, то есть мужчины и так свободны и все прочее. Да, мужчины и все украины свободны. Но есть Другие нормативно-правовые документы, которые, как вы видите, показывают, что не свободны. Но это не та тема, которую мы разбираем в видео. Мы разбираем вопрос, то, что мы имеем на данный момент. Что еще интересного в этом? Давайте мы еще перейдем в сопроводительную записку, которой очень интересно сказано. Об этом все давно говорят, но почему-то народ никто не слушал. Но. По крайней мере хоть в сопроводительной записке есть интересная информация. Значит, давайте послушаем його на данный час у відкритих джерелах йдеться про рівень безробіття 35% маємо величезну кількість громадян без роботи і можливості заробляти на себе сім'ю не кажучи про таку важливу нині підтримку Збройних сил України при цьому у нас на рівні підзаконних актів встановлено заборону на виїзд більшості чоловіків віком 18-60 Років за кордон. Який сенс цієї заборони? Щоб було кому воювати, так всі воювати не можуть, навіть теоретично. У кожного свій фронт, а головне з тих, які не готові або з різних причин не хочуть воювати в армії. Все одно толку не будет. З таких там лише суцільні проблеми, і це неодноразово зазначають і наші захисники з передової. То есть, что говорится о том Что есть люди которые могут воевать Которые могут держать в руках оружие Которые готовы Ликвидировать противника Лишать его жизни и, и вести боевые действия Но есть люди Которые не могут держать В руках оружия Да его можно научить держать в руках оружие, Но его невозможно заставить э Убить человека И такой человек На фронте Скорее всего, сам погибнет, но он принесет только вред. То есть, первое, что он не ликвидирует врага, он не нажмет на курок. Он, э, потеря, он потратит, получается, ресурсы, которые государство э, направило на его обучение, на его подготовку, на его снаряжение. То есть, это как раз идут расходы, это как раз идут потери. И он мало того, что это все потратит, он еще и лишится жизни. Это тот человек, который не готов, который морально или как по каким-то соображениям не готов убивать никого. Будь то это враг, он быстрее сам погибнет. Есть такие люди. Вот. Как можно такого человека отправлять на фронт? Это раз. Поэтому этот человек может работать, но работать тут тоже не получается в Украине. Допустим, вот в Харьковском регионе, куда тут можно пойти работать? Вот. Да никуда не пойдешь работать Потому что если найдешь работу То в лучшем случае ты заработаешь Исключительно только на коммунальные услуги Это в лучшем случае А как еще допустим помогать ВСУ, ну, военным силам Украины То есть нужно же как-то еще э, Какие-то отчисления на ВСУ то делать. Вот и вопрос Какой смысл человеку э, Допустим который тут в Украине Не может заработать, он не может воевать Но у него есть возможность Поехать за границу работать за границей и еще и помогать Украине и ВСУ. То есть, ну тут реально как бы все все сводится к тому, что это как бы очень интересное решение и оно должно положительно отразиться и на на экономике Украины и на поддержке ВСУ. Дальше есть еще второй момент интересный. Это касательно вот был это момент был касательно человека, допустим, который не может воевать. Вот. То есть я же еще раз говорю, да, научить можно всего каждого и всему, но убивать, убивать, это как бы не каждому дано и не каждый к этому готов. Хотя на диване могут кричать все, а вот когда уже дойдет до дела, то это уже совсем другие обстоятельства. Следующий момент, который тоже изложен в этой сопроводительной записке. Зате ці ж непотребные в армии громадяни могут и мають работать на экономику, а отже и обороноздатность работой в телу або за кордоном. Понад 10 лет в Украине наибольшими инвесторами называют зарубичан за кордоном у 2021 році за данными з відкритих джерел вони передали привезли в украину приблизно 13 миллиардов долларов 13 миллиардов долларов друзья какие сейчас 13 миллиардов долларов могут украинцы заработать внутри страны учитывая то что много предприятий остановлено много предприятий Получили серьезные повреждения, многие предприятия ну, не могут просто работать. Если человек поедет, у него будет работа за границей, да, он может там не зарабатывать, как бы как раньше, но он все равно будет достаточно зарабатывать и при этом еще и воз иметь возможность э, помогать Украине и ВСУ. Дальше. Натомист. Встановления сумнивной законности забороны на выезд мы сами субъективными. За крыма Багато хто із арабичан уже не передают и не привозят в Украину гроши. Вони уже ищут варианты, как изменить постійне місце проживания, не бачить своє и сім'ї майбутнє в рідній країні, а отже мы втрачаємо ресурси, інвестиції в економіку і людей в нашей стране имеему велику кількість громадян без можливостей заробити на себе и семью, зростання социально экономической напруги и супутні проблемы, через критичные финансовые проблемы, або невозможность тривалий час бачитись с родными, які перебувають за кордоном, руйнуються сім'ї. І действительно, ребят, как бы лично я знаю как минимум одного близкого мне человека, у которого из-за войны разрушилась семья, распалась семья. Это один очень близкий ко мне человек. Она уехала с двумя детьми, муж у нее остался тут в Украине, и обстоятельства сложились так, что теоретически, скорее всего, может быть эта семья распадется. Это как бы лично, который я знаю, один пример, который очень близко ко мне а еще и другие, за которые мне рассказывали люди. То есть рушится не только экономика Украины, а и жизни семьи. А если, допустим, этот законопроект вступит в силу, то у человека появится возможность и увидеть свою семью, и работать, и еще и поднимать экономику Украины. В принципе, как бы можно и дальше читать пояснительную записку. Ссылка, конечно, будет в описании к этому видео, поэтому перейдете и сами ознакомитесь еще один момент на который я хочу обратить ваше внимание это то что еще только законопроект и он еще на рассмотрении В принципе были и другие законопроекты которые были на рассмотрении был даже вариант как бы выезда мужчина за 200 тысяч гривен он тоже как бы каким-то образом провалился и неизвестно какая его судьба пройдет ли этот законопроект или не пройдет я не знаю Конечно, наверное, я думаю, лучше бы, если бы он прошел, лучше было бы всем, абсолютно всем, и Украине, и семьям, и ВСУ. А вот как вы считаете, какое ваше мнение по поводу этого законопроекта и таких правил выезда мужчин из Украины? То есть. Нормально это или ненормально? Правильно это или неправильно? Напишите, пожалуйста, ваше мнение в комментариях под этим видео. И, может быть, вы еще что-то можете дополнить по этой теме. Я думаю, это будет интересно почитать и мне, и вам. Так что спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока-пока.